На практике Сайбершок около 600 тысяч уникальных игроков в месяц. И все это нужно модерировать. И как вы знаете, у нас есть модераторы. И сегодня я стану одним из них. Я сегодня буду банить игроков за оскорбления, за читы. Ну или же просто за то, что они играют не так, как нужно. Все это будет в этом ролике, поэтому присаживайся. И приятного тебе просмотра. А я пью за тебя чай. 7 FS только хедшоты. Три часа. У него уже был бан за токсичность. Так, давайте заходить. Нарушитель фьючер. Так, смотрим. Серый у нас получается ДМ обычный. Вот насчет ХС мода у него включен или нет? Я не могу посмотреть. Нет, у него не включен. Мы уже увидели первый килл, который не хедшот. Получается ему, у него промахиваться. Много промахиваться. Пытается играть, пытается убивать. Здесь я не вижу никакие читы. Если что, он меня не видит, что я за ним слежу. То есть, игру на камеру, я думаю, он не ожидает. Обычные киллы, какой он левел? Седьмой левел. Для седьмого левела это плюс-минус нормально. Все нормально, я думаю, что здесь точно... Можно пропускать тикет и говорить, что нарушение найдено не было. Согласны? Да, там чистая игра. Да, Читов не, не, не найдено. Закрыли тикет, отлично. Ну что ж, заходим еще раз в актуальные тикеты и смотрим. Execute. Нарушение правил. Давайте посмотрим, что у нас здесь было нарушено. Оскорбление. Так, ну можно даже не заходить на сервер, посмотреть историю чата этого человека. Слушай, ну ты видишь... Осуждающие слова. Он пишет, ссылает людей спокойно. Я думаю, что ему нужно дать бан. По правилам практика забешок. Нарушение в оскорблении чата. Это 6 часов. Я правильно понимаю? Да, мут на 6 часов. Мут на 6 часов. Текст, да, не бан. Мы, кстати, новые или правила. Теперь мы не баним за оскорбление, а мутим. То есть, это намного разумнее, мне кажется. Так, Diamond. так. Плюс у него еще реклама в Нике. Так, это у нас. Да, кстати, у него реклама в Нике, поэтому это. Uh, опять же, плохо И, кстати, еще один ник такой рекламный Не, ну, КСФЛ рекламировать можно Это наш партнер А вот СТГО такое проект ну, мы не знаем Так, ладно Я отключаем мучат Причина у нас получается оскорбление Правильно? 6 часов Все? Отлично Голосовой у него остался Но в текстовом он больше не будет ругаться Я пишу, что нарушитель был наказан Отлично А им Нарушитель НС он на сервере до сих пор. Так, Алваес его зовут. Аккаунт слишком новый. Смотри, даже аккаунт Сабишок еще не прогрузился. Он супер свежий. Ну, давайте зайдем посмотрим. Я думаю, что АИМ реально может быть. Я очень хочу это словить, потому что это контентик. Никогда еще у меня не было райзеров, аймеров, выпуске проверки. Так, смотрите, у него первый левел, но у него счет просто. Максимально приятно. 45 на 13, у него КД, внимание, 3.46. Ну, 90% я уверен, что у него есть подруг. Новый аккаунт с полностью. Пробует зайти в джангл, понимая. И, наверное, виде. А! Не, ну тут очевидно есть щит. Можно просто для контента позвать его на проверку. Ну тут очевидно будет щит. То есть все дает понять, что у него что-то есть. Проверка на щиты. Я выбираю Алваеза. И жду, пока он даст ответ. А, он отказался от проверки на щиты. Ребят, только что на ваших глазах мы проверили вот <смех> читера Он отказался от проверки его компьютера О том, что он чистый И он прямо сейчас на ваших экранах Забанился на Сабишоке навсегда Я нажимаю, что нарушитель... нарушитель был наказан нарушитель был наказан. Отлично, ребят, поздравляю У нас первый бан за сегодня Ну, такой э, жесткий 202 фрага, подожди Он здесь, что, за это время? Пока мы тут общаемся? Ну, ну тут аим, да. очевидно Тут тут а им, я не да я не прописал, но тут очевидно а им. Я получается админ, э, проверка на читы. Боже, мне так противно, что он это делает. Ну, хорошо, что... Я хочу, чтобы его забанило прямо сейчас, чтобы все вы в чате увидели, что мы баним Ребят. Я его вызвал на проверку. Ждем, пока он даст ответ. Давно отказался. Ну, что поделать? Дурачок. Тогда хорошая новость. У нас уже два забаненных. Мы освободили сервера. Прямо сейчас мы на сайте GGDrop и я кручу барабан. Мне падает прямо сейчас бесплатно открытие кейса. Я выбираю любую ячейку. И мне падает бесплатно 118 рублей. Давайте я его заберу. Нажимаем запросить. И через минуту он будет у меня в инвентаре, Но не все так хорошо. Еще может быть лучше, если вы ведете секретный код, который называется профи. И вы бесплатно прокрутите второй раз барабанки. И здесь нападает два предмета в контракты. Я делаю сейчас контракт и посмотрим, что выпадет. А, 2 200. О, а вот и кнопка получить. Как я понял, у меня стоит Steam AutoCept а, и скорее всего скин уже у меня здесь. Вот, отлично. Но ну, и не забывайте, что на сайте появилась новая фича. Это новые кейсы осенние, открывая которые, вы получаете токены. Шанс токена 47% и да, мне выпал токен Заходите в игру и ставите их Я ставлю 14 и сейчас пойдет игра 690 рублей на кону И здесь забирает этот приз э, Не я, ну а ссылочка на этот сайт Есть в описании и на секретный код тоже Оскорбление Арена номер 13, оскорбление Читов не найдено, кстати на него много Кидали тикетов, достаточно В чате он любит Смотрите, какие вещи написать неприятные Не умеет контролировать свои эмоции Но это писал он только сейчас, кстати Это мало, маленькое оскорбление, но 6 часов мута в чате обеспечено уже Посмотрим, как он везет себя в голосовом чате Управление игроками эм, Микрофон, чат игрока, игрок на сервере Гайден, отключить чат Слабое оскорбление, 6 часов, правильно? Все отлично Нарушитель был наказан Ребят, если что, это супер безобидный банк 6 часов мута он даже не заметит Но это как предупреждение сыграет в любом случае Читерство, отлично Играет СВХ, вот это я люблю Так, нарушитель у нас получается 14 часов уже наиграл он из Болгарии И... Там 2 мы... 200, 200, 200 у него почти, да, Элла э, Давайте посмотрим его фейст-аккаунт, как у него КД 1.50 у него на Сабишоке КД А на фейсте У него прям, кстати, на фейсте КД у него 1.14 А смотрим, как 2300 Элла играет с ВХ э, Прописываю ЕСП yeah. Ну что ж, давайте смотреть Его было видно, это было читаемо И это... Kill не его не ожидал этого человека, кстати Это уже хорошо Это ему уже один момент в копилочку Как чистый игрок Ой-ой, хороший хэдшот Очень хороший хэдшот Ждет второго Услышал, что он прошел Нет, не услышал Его убивают в спину, забыл про спину Делает второй килл М -м -м, Третий у нас есть И четвертый, а последний остался Делает фейк и хорошо перестрелять. Но это обычный игрок 10-го левела читов фейсита. Нету, а, да, нет читов, он просто убивает первых левелов. И поэтому и выигрывает поэтому такие моменты. Он чистый, нет нарушения. Так, ребят, смотрите, у нашего лучшего по количеству закрытых тикетов модератора количество составляет 18 тысяч тикетов. Вот как я сейчас сделал штук 10, он сделал 18 тысяч раз. Эл-хакинг 12 тысяч из дискорда сейчас сколько вас много, говорю, и Из дискорда сейчас Элхакин, да, сидит, и стопает. Да, но он также главный модератор, и он смотрит за остальными модераторами. Да, это я с июля, с середины по сентябрь отработал. ВХ. 43-й ретейк, нарушитель у нас а, а, 1000 Элла, 90 часов, очень хорошо играет у нас. Пишите, пишите, тикет на, пишите на него тикет. Первый левел. Яка нам нужно проверить твой компьютер. Тебя подозревают в читах. Почему кинули? В чем проблема? Он за секунду троих убивает и приехал. Да. Ну, прямо сейчас мы проверим его компьютер, посмотрим, что у него есть. Спасибо да. за тикет. Вы подозреваетесь uh, в читах. Мы хотим проверить uh, ваш компьютер. Можем мы это сделать? Конечно. Окей, okay. включите экран. Так, стоп. Да. А дальнейшая история этого человека будет... Чуть позже, потому что показывать момент проверки компьютера, к сожалению, показывать я не хочу Ладно, спасибо тебе за игру на Сайбершоке, извиняюсь за потраченное время Это ничего страшного Окей, okay, спасибо, удачи тебе Вам тоже Ребят, если что, проверили человека Ты чё, это Чистый, наверное Чистый, оказался чистым, всем приятные игры дальше Читов не найдено А, ну, ВХ тип. А, но... ну, давайте посмотрим какой-то... Раз Два Так, не, подождите, но пока очевидно пока, ви... пока видно, что что-то есть О, не, ребят, что-то есть, проверяем Проверка на компьютер, готовы? Ну, смотрите, чуваки, это неадекватно, что они делают Он еще уверенно, смотри, как занимает Дружище, на тебя кинули большое количество тикетов Нужно проверить в компьютер Согласен на проверку? Окей, у тебя на экране демонстра... ну, показывается все, что тебе нужно сделать На тебя кинули большое количество тикетов, проверим в компьютер, хорошо? Да, хорошо. Ну, у меня сейчас на фейсе. Ну, я сейчас фейсит ушел, у меня 10 уровень там. Ну, я понимаю, И по тебя... правилам, по правилам проекта вы получаете бан за упоминание читов. А даже без всяких предупреждений? Ну конечно. Для правила для всех одни. Ну можно хотя бы не навсегда, не знаю, чтобы я. Я не знаю, что я буду Хорошо, давай так, мы тебе дадим бан на месяц За этот месяц все обдумай, все почисти И ровно через месяц приходи, проведем повторную проверку Если все хорошо, то разбанится Ну это только из-за того, что у тебя плюс-минус нормальная ситуация Читов прям активных не было найдено Но это не пример того, что мы не баним читеров Да, вот. хорошо, я вообще в первый раз столкнулся с тем, что на проверку меня да, таких мало людей. Кстати, если ты хочешь модерировать Сайбешок, как это было в этом ролике, то я оставлю ссылочку на заполнение анкеты и, возможно, ты попадешь 18+. Ну а тебе спасибо за просмотр этого ролика. Игра на Сайбешок и не нарушай правила, и ты никогда не получишь бан. Всем приятной игры, всем приятного настроения и продуктивного дня. Пока.